Смотрите, ёлочки уже на продажу. Скоро Новый год. Друзья, всем привет. Ну, очень просят продать по 135 тысяч за квадратный метр. Дом с документами. Можно купить в ипотеку. Находится на улице Пригородная возле рынка Аланга. Из плюсов, что место ровное, конечно же, цена. И нет проблем с парковкой. Вот такой домик поют. Что тут? Мангальная зона, лавочки. Еще вот такая погромовая территория. Имеется парковка для великов, для колясок. Это пожарная лестница. Лист неплохой. С зеркалом. Коридоры широкие. 63 метра. Просторная. Полуторка. Что то еще тут из нее сделаешь? Ставишь посередине подгородку и все. Есть балкон, вот с таким видом, друзья, вот с таким, да, до Муримова 5 минут, это 64 метра, только без балкона, ну, кстати, балкон можно сделать, либо сделать вообще витражное остекление. Вот эта квартира, она пошире, и вид у нее в зелень, но, к сожалению, она захламлена, все вам показать не могу, только покажу вид. Дорога абсолютно ровная, метров наверное 100-150 и вы окажетесь на улице транспортная. Тут же рынок, авангард, магнит, Краснодарское кольцо и Мол». Коммуникации центральные, газ будет в течение года уже есть тех условия. Полная стоимость в договоре. Статус жилое помещение, земля в собственности, можно купить в ипотеку. Это самая низкая цена в этом доме. Чтобы понимали, у застройщика что-то около 200. Но где по 135 тысяч за квадрат можно купить квартиру в Сочи? По-моему, нигде. В общем, на все вопросы готов ответить по телефону, который появится на ваших экранах. У нас на сегодня все. С вами был Дмитрий, канал Вокстрит. До новых видео. Пока.